Короче, недавно я лазил в файлах своего компьютера и нашел видео, которое я начал делать год назад, но так и не доделал. Это видео про инновации в Crusader Kings 3 и как они работают. Так как в последнее время на моем канале дефицит видео по этой игре, я все-таки решил доделать его и выпустить. Поэтому давайте притворимся, что это видео вышло год назад, а это его перезалив, окей? Доброго времени суток! В этом ролике я расскажу тебе о механике инноваций в Crusader Kings 3. Так что если тебе когда-нибудь было интересно, какого черта инновации открываются так долго, и можно ли с этим что-нибудь сделать, как именно переключение интереса за культурного идеолога помогает делу, и что выгоднее делать, качать развитие графств или распространять свою культуру, и как добиться максимальной скорости открытия инновации и какая она вообще? В этом ролике ты узнаешь ответы на все эти и другие вопросы. Держу тебя в курсе, что в этом видосе, наверное, будет самая лютейшая душнатура за всю историю этого канала с цифрами, буквами, формулами, уравнениями и прочей математикой. Тебе, конечно, вряд ли это понадобится, но зато ты будешь знать, почему все работает именно так. Короче говоря, если во второй части технологии были привязаны к территории, то в третьей части они привязаны к культуре. И как и почти все в этой игре, развитие технологий здесь зависит от рандома. И существует множество факторов, которые влияют на него, но сидеть с калькулятором не надо. Тут тебе в окошечке пишут, существует ежемесячный такой-то шанс получить столько-то прогресса. Работает это так, как и написано. То есть, грубо говоря, каждый месяц для каждой инновации игра рандомит число от 0 до 100. И если выпавшее число меньше, чем вот этот вот шанс, то к текущему прогрессу инноваций добавляется вот этот вот прогресс. То есть, чтобы максимизировать скорость развития инноваций, нужно как можно сильнее разогнать вот эти вот два показателя – шанс и прогресс. Но что это такое? И как они считаются? А сейчас все объясню. Разберем сначала шанс. У большинства еще не открытых инноваций, он будет 5%. Это база. К этим 5% можно прибавить еще две штуковины. 40% от сосредоточения и еще сколько-то процентов от интереса. Формула на экране. 40% сосредоточения могут добавиться на одну из инноваций, если кто-то рядышком с тобой уже открыл эту инновацию. Сосредоточение или в оригинале Exposure. Будет сохраняться на той инновации, на которой оно выпало до тех пор, пока культура не откроет ин эту инновацию. Также, если ты культурный идеолог своей культуры, то ты можешь выбрать культурный интерес. То есть инновацию, которая получит бонус за интерес к шансу. Сколько-то процентов. А сколько-то? Это сколько? А это вот столько. А если у тебя вкачан перк «Научный подход» ветки ветке учености, то каждый из этих показателей бафается еще на 35%. То есть базовое значение станет 27%, а каждый навык учености будет давать не 1% дополнительно, 1,35%. Итак, теперь, когда у нас есть все формулы, давай посчитаем, что же надо сделать, чтобы у нас был шанс 100%, чтобы гарантированно каждый месяц инновация качалась. Так вот, если мы подставим формулу интереса, формулу шанса, то поймем, что в этом уравнении есть только одно неизвестное – навык учености. Вот тебе и урок математики. Хоть где-то пригодятся знания о том, как решать уравнения. Так вот, без перка научный подход, с сосредоточением, нам нужен будет 35-й навык учености, чтобы было 100% шанса. Берем перк, и уже нужно всего 20 с копейками. В принципе, если ты играешь через ученость, то это... Достижимые значения. А еще на шанс культурного интереса влияет моральный принцип культуры бюрократии. Он добавляет дополнительных 15% к шансу культурного интереса. Да и вообще много всяких разных бонусов можно найти. Но никаких формул нет и вообще непонятно, как он подставляется. Поэтому я тебе просто говорю, а ты имею в виду. Если что, в окне инноваций можно всегда свериться, сколько у тебя сейчас процент шанса. Ладно. С шансом разобрались более-менее. Теперь перейдем к тому, сколько же прибавляется к прогрессу исследования, если шанс сработал. Тут формула уже легче и трехэтажных уравнений не будет, так что можете выдохнуть. Итак, вот 0,3 это база. То есть как минимум столько мы получим в любом случае. К этому прибавляется среднее развитие провинций, умноженное на 0,2. ну или разделенное на 50. Ладно, это не важно. Важнее то, что за среднее развитие провинции, что c. А ответ очень прост. Берем сумму всех значений развития в каждой провинции нашей культуры и делим на количество провинций. Короче, среднее арифметическое. Что, неужели в школе такое не проходили? То есть, грубо говоря, если твоя культура вся такая развитая, с крутыми провинциями, то инновации она будет открывать быстрее, чем какая-нибудь отсталая культура с неразвитыми провками. Тут сразу напрашивается вывод. Если ты завоевываешь земли у каких-нибудь отсталых дикарей и распространяешь там свою культуру, то от этого страдает и твое технологическое развитие потому что среднее значение становится меньше и инновации теперь открываются медленнее. А если ты сосредотачиваешься на том, чтобы развивать свое государство внутри и тратишь ресурсы на расширение не вширь, а вглубь, то начинаешь замечать, что со временем соседи с их имперской политикой начинают немного отставать от тебя в технологическом развитии. Еще один аргумент против покраса карты и в пользу построения высокого государства. Ну и третье слагаемое в формуле – это плюс 0,2 за опережение эпохи. То есть, если твой народ в своем познании настолько преисполнился, что обгоняет в этом преисполнении познания другие культуры, то ты получаешь этот приятный бонус. Так вот, давайте теперь подумаем, как максимизировать значение в этой формуле. Какое оно вообще может быть? Ну, тут нужно знать лишь, как работает средняя арифметическая. Представим, что ты уже опережаешь время, и при этом у твоей культуры только одна провинция с максимальным развитием 100. Значит, и среднее значение будет 100. Подставляем его в формулу. И что у нас получается? 2,5% в месяц. Ты представляешь? А если ты добился того, что у тебя еще и шанс 100%, то есть гарантированно каждый месяц эти 2,5 будут прибавляться к процессу исследования инноваций, то каждую инновацию ты будешь исследовать за 40 месяцев или 3 года. Ты представляешь? То есть в игре такое возможно, что каждые 3 года ты будешь изучать по новой технологии. Но такие условия бывают только в сказках, ибо пх, культура с одной провинцией с максимальным развитием, да и с суперученым правителем, не смешите. Нет, конечно, гипотетически такое в игре возможно. Но играть в таком режиме очень и очень скучно. Я попробовал добиться таких условий для того, чтобы показать вам это в ролике, и это привело к тому, что я забросил этот ролик и доделал только сейчас. Так что, друзья мои, не стремитесь жертвовать своим интересным временем в игре ради технологического прогресса. К тому же, игра вам не даст разблокировать все инновации в самом начале игры, потому что инновации из более поздних эпох становятся доступны для открытия только после определенного года в игре. Большинство игроков вообще над этими циферками не задумываются и играют в свое удовольствие. Но зато теперь вы знаете, как все это работает, и, может быть, вам это пригодится. Надеюсь. Наверное. А на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и до новых встреч!